Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Вести Валкон, и я Вичезар. И сегодня у нас в гостях преподаватель Открытой Славянской Академии Ладозар. Ну, собственно говоря, мы сегодня с вами а, обсудим летоисчисления и тот календарь, который привез Ладозар, издали на два лета вперед. Подписывайтесь на наш канал и мы начинаем. Ты нам привез такое замечательное издание, которое называется «Каледы Дар». И вы можете по ссылке посмотреть его оформление и то, что в нем заложена информация, которая позволит вам чуть-чуть прикоснуться к наследию предков и понять то величие наших народов, населяющих. Землю-матушку, которые несли в себе родовую традицию. Владазар, расскажи, пожалуйста, вот предысторию создания Клиды Дара. Здравствуйте, тебе, да. да. Здравия, люди добрые. Те, кто будут смотреть этот выпуск. И здравия этому замечательному пространству, в котором мы находимся. Рад приветствовать тех, кто отмечал новолетие. Лето 7530 которое было совсем недавно. Поэтому поздравляем вам с этим событием. И немножечко об идее, почему у нас в Академии, вообще открытая Славянская Академия, уже 10 лет так совпало, что в это десятилетие, которое мы недавно тоже праздновали, 3 октября, как раз и подоспел Каляды мы его готовили последние два лета, шла плотная работа научная, ты в ней тоже принимал участие. Я думаю, что те люди, кто следят за летоисчислением, уже увидели, что в букварях, в текстах и в рукописях есть такая дата, как сотворение, ну, то есть лето от сотворения мира. Вот, и буквально Бурцова, Протопопова и Кореона Истомина. То есть куда бы мы ни пошли, какие-нибудь древние рукописи, даже в той же самой Радзивилловской летописи mm -hmm. есть упоминание о сотворении mm -hmm. мира. И там стоит замечательная дата. Там несколько тысяч от какой-то даты. Да? Вот в данном случае мы отмечаем ныне лето 7530-е. И как оказалось, работая с кругом единомышленников, мы не первый год этим занимаемся. Вот именно это летоисчисление от сотворения мира, оно буквально 300 лет назад, наравне с летоисчислением от Рождества Бога. Слово воплоти. На Руси ходило, скажем так, двойное летоисчисление. Мы считаем справедливым восстановить хотя бы эту традицию, когда э, в источниках указывалось и от сотворения мира дата, и параллельно от Рождества Христова. Конечно. Ну, как минимум. А то у нас все празднуют и... Новый год. Да, я хочу напомнить, уважаемые друзья, что в повесть временных лет, перевода Академика Лихачева там идет двойное летоисчисление. И там небольшое смещение есть. Он начинает там, по-моему, с двух тысяч лет вести э, историю, так скажем, в вот, повестях временных лет. Но от сотворения мира ссылается. Но, к сожалению, забывают добавить э, два слова в звездном храме. Но есть да, носители традиции изначального светлого и чистого огня, да, они добавляют в Звездном храме. А здесь мы в календаре ограничились пока сотворением мира. Я думаю, что люди, те, кто знает, могут добавить, конечно же. Почему? Потому что сейчас пока упоминания в источниках на это есть. Так как мы все-таки хотели сдать и календарь в первую очередь, адресован тем людям, которые вообще не слышали об этом, да, мы постарались его сделать максимально доступным для простого человека, ну вот, который живет здесь сейчас, он почувствовал истоки, ему нужно к чему-то прикоснуться. Почему, собственно, в самом календаре он выстроен э, таким образом, что верхняя часть будет представлена как статьи, а нижняя часть, она дублируется, скажем так, на Григорианск да, и вот да. в, в традиции. Там как раз-таки э, будет упоминание о том, что если человек желает познакомиться подробно с праздниками, когда какой праздник, как он называется, почему он празднуется, то лучше, чем носитель традиции, это никто не объяснит. Поэтому такую миссию мы не ставили. Конечно, Понимаете, конечно, да? да? То есть тот, кто скажет так, пожелает познакомиться, он Всегда найдет источник. Да. Сотворение мира. Что это значит, чтобы люди не думали, да. что тут землю сотворили и людей сюда вдруг от обезьянцы? Вы знаете, <связь> опять-таки, работая с источниками, так как на последней странице будет указано, ну, что мы не одни там создавали, да. да, опираясь на те же самые тексты того же самого Ромаура Арбини. То есть, что такое дата сотворения мира? Совсем недавно, и вы будете это читать в текстах если самостоятельно доберетесь, указывалось именно событие, как подписание мирного договора. Мирный договор подразумевает окончание боевых действий и наступление того периода, когда ну, не идет эта самоубийственная ну война да. друг друга. Все. То есть в этом контексте, но, как оказалось, это всего лишь последний, ну, образно говоря, день победы. Да. 7530 лет назад был завершен, вот, ну, как мы 9 мая в современной да, цивилизации да, празднуем, да, тогда да. вот семь с половиной тысяч лет назад. 21 сентября был подписан мирный договор между Ариманом и Асуром о завершении ну, войны. Традиции. Более древние даты мы не стали указывать? Я думаю, что люди, кто погрузятся... Ну, на самом деле есть есть программа, которая Калидыдар она доступна, у меня на телефоне стоит она, например, и там все даты более древние приведены, и вы в наших роликах можете посмотреть смотреть реку времени, мы приводим эти даты. И события, которые проходили в то время, когда более древние даты исчисления, летоисчисления используются в нашей древней вере. И здесь тоже, да, хотелось добавить, что это не традиция тысячелетия. Люди здесь живут давно, и те нравственные принципы, те коны, которые были заложены, они почитаются и хранятся сейчас. Поэтому календарь и выстроен в таком виде, в котором человек может познакомиться и с конами рода, и с обрядом именно речения. То есть мы объяснили, в чем суть, почему не так-то скажем, безответственно можно называться, и кто вообще эти обряды проводит, потому что это очень серьезные вещи, и коли человек, проснувшись или пробуждающийся, желает к этому прикоснуться, ну, мы считаем, что правильно было бы знакомиться с инструкцией по эксплуатации. Да, Безусловно, потому что это очень серьезное мероприятие, которое открывает вам связь с вашим родом небесным, и на вас не сходит... Такой мощный поток энергии информации, что не каждый может с ним справиться. Поэтому, уважаемые друзья, соратники, будьте осторожны при речении. Еще один момент, который хотелось тоже с вами обсудить. Ну, мы говорим на современном русском языке, так как я в открытой славянской академии преподаю азбуку. Вот, но интерес мой, он, в принципе, с рождения к языку. И чем больше я узнаю, как работает и буквица, там, и глаголица, да, и вообще проявляя интерес там, и к германской, и к письменности древнего Ирана, так или иначе, понимая, что человечество, которое жило тогда, оно мыслило другими категориями, скажем так, да, на современном языке. Да, конечно. У совсем. них были другие нравственные ориентиры. То есть, это был очень образный, благородный и нравственно опирающийся на традиции язык. Поэтому все слова, которые так или иначе дошли до нас, там, родина, народ, да, Конечно. это те вещи, которые мы устно передавали в традиции. И как бы то ни было, все-таки я стараюсь людям тоже донести, что изучайте свою традицию. Вера – это как знание бытия рекомого истока. Да? Получается, что если ты знаешь язык своего народа, традиции своего народа, коны своего народа, и, образно говоря, нравственные ориентиры, куда да. ты идешь, то это и есть то самое возрождение Руси, то, чего мы добиваемся, возрождение держава, возрождение славян, планеты, галактики, чего хотите. Но начинать нужно с себя. Конечно. поэтому Путь знаний. Уважаемые друзья, вот наш зритель Ветер Бора задает вопрос, а почему вы вот в одном из роликов по славянским ресурсам не обозначили Трехлебова или Тармашева? Кстати говоря, у нас самый первый ролик, по первоисточникам, где мы указали практически всех, кто причастен к современным информационным потокам, освещающим нашу древнюю веру. Мы не рассказали ни о Хиневиче, мы не рассказали об инглингах, мы не рассказали о многих-многих людях, которые, в том числе и Глоба, и в том числе и Трихлебу, в том числе и Тармошев. Мы о них будем отдельно, надеюсь, с ними встретимся и поговорим на те темы, которые нас интересуют и которые лежат в нашей традиции. Мы с тобой сегодня вот держим в руках замечательное издание на два лета. Вперед. Скажи, пожалуйста, кто принимал участие в создании? Какие участники, преподаватели? Какие здесь статьи есть? Что ну, коротко в них изложено? Дабы получить для наших зрителей и для тех, кто захочет приобрести, а в нашем магазине Neutronic.com будет этот календарь реализовываться так, что милости просим, уважаемые друзья, на два лета вперед вы можете приобрести данный календарь. На самом деле мы заинтересованы в том, чтобы люди больше узнавали и привлекли как можно больше именно участников. Вообще, если помнишь, да, Вичезар, когда мы создавали, ну не будем лукавит ты ну, принимал конечно. непосредственное участие. Да. И мы обращаемся к тем людям, которые носят традицию. Над календарем трудились и представительство Академии, и, собственно, преподаватели Академии по направлению и языка, и, скажем так, нравственных устоев, энергоинформационных. У нас очень хорошие есть исследователи, профессиональные историки. Поэтому вот та работа, которую мы провели и с архивом, те рукописи, которые мы могли достать, мы с ними трудились самостоятельно. Для этого, естественно, нужны были определенное количество, они все здесь перечислены, мы все Замечательно. Помним. Было бы еще хорошо в закрытые фонды попасть и вообще те книги, которые... Вообще... Мы же открытая академия, мы же... Да? Да, вот как Но в Ленике же есть закрытые фонды, где для историков закрыт путь, там, видим, много интересных... Я путей. надеюсь, когда-нибудь мы и до них беремся. Здесь же главное что? Чтобы это не было, знаете, какой то заговором, что что-то кто-то скрывает. На самом деле хотелось пройти по тому пути, по которому каждый из слушателей те, кто будут нас смотреть, уважаемые люди, вы можете пройти самостоятельно. А вот на последней странице указаны источники. То есть все эти книги, они физически существуют. Вы можете пройти самостоятельно это исследование, почитать. Вот примерно так. Есть люди, которые этим занимались, есть источники, с которыми трудились, есть носители традиций, которыми беседовали. Это очень правильная позиция. Мы в своей деятельности придерживаемся аналогичной формы подачи mm -hmm. информации. Есть наследие предков, есть научно подтвержденные исторические факты, и есть личный опыт у каждого из нас. И мы свою меру понимания подтверждаем теми источниками, которыми мы пользуемся, и личным опытом. Если он подтверждается, следовательно, это истина ну, в нашем понимании, в нашем явном мире. Ну да, и здесь тоже, чтобы у людей было понимание, как это все выстроено. еще раз повторюсь, задача была калидедара познакомить с темой, что было такое время счисления, оно осталось, никуда не делось, традицию хранят. Есть сведения об этой традиции, в тех-то тех книгах упоминаются. И, образно говоря, есть рабочий материал, который вы можете повесить на стену, и он будет каждый да? день напоминать. Конечно. Вы будете учиться и познавать, потому что он написан числами, там нет цифр. Да. Вот. но ну, а для этого нужно поизучать азбуку. Да, да придется. Уважаемые друзья, с вами были Вести Волкон и я, Вичезар. У нас в гостях был Водозар. Всего хорошего, до новых встреч. Подписывайтесь на наш канал и приобретайте календы Дар.